Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат советских времен Оливье, который можно считать традиционным блюдом на Новый год. Как известно, вариантов приготовления салата Оливье огромное множество, но я уже давно остановила свой выбор на этом простом и вкусном рецепте. Уверена, Оливье с куриной грудкой понравится и вам. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Принцип приготовления салата оливье очень простой. Главное нарезать все ингредиенты небольшими кубиками примерно одинакового размера. Последовательность значения не имеет. Нарезаем вареную морковку. И отправляем ее в миску подходящего размера затем приступаем к измельчению куриного филе куриную грудку я предварительно отварила в подсоленной воде с лавровым листом и черным перцем горошком с момента закипания куриное филе нужно варить 20 минут а затем оставить его остывать в бульоне в таком случае курица будет сочной и вкусной порезанное филе перекладываем в миску с морковкой и беремся за яйца как сварить яйца, чтобы они хорошо чистились, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Отправляем измельченные яйца в общую миску. Сваренную в мундире картошку нарезаем такими же кубиками, как и остальные ингредиенты. Высыпаем в миску, измельчаем зеленый лук, можно взять репчатый, а кто не любит и вовсе лук в салат можно не класть. Соленые огурцы также режем кубиками, брать надо именно соленые огурцы, а не маринованные, иначе вкус салата будет совсем не тот. Как солить огурцы смотрите в подсказках или переходите по ссылке в описании под видео. Порезанные огурцы перекладываем в общую миску, туда же отправляем консервированный зеленый горошек без маринада. Перемешиваем, добавляем соль, перец, майонез и еще раз хорошо перемешиваем.